Как относиться к гражданскому браку? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы поговорим с вами на эту тему. Меня зовут Елена Алексеева. Я ведический астролог, коуч, женский тренер. Помогаю женщинам выбрать путь к ихнему счастью. Хорошо. Я думаю, что моя точка зрения отличается от точки зрения многих тренеров. Но, тем не менее, я думаю, что стоит об этом сказать. То, как, как есть, как на самом деле происходит ситуация. Многие тренеры женские говорят, что ничего против гражданского брака не имеют. Но я думаю, что я расскажу вам один трюк, который поможет вам остаться в гражданском браке, не потерять недвижимость в случае развода, да, не иметь такой риск. И в то же время э, улучшить ситуацию с вашим здоровьем. Да? То есть в первую очередь хочется рассказать, что что такое гражданский брак. Это когда люди не дали друг другу обетов. Э, мне очень нравится, как говорит, говорят многие великие женские тренеры, которых я тоже смотрю. Это э, соединение женщины с низкой самооценкой и мужчины. С низким желанием взять на себя ответственность, если не считать исключением. То есть исключения, конечно, бывают из своих правил, но основная масса это вот это. Стоит задуматься о женщинам, о своей самооценке, о мужчинам, о своем желании нести ответственность. То есть это мужское качество, нести ответственность. И мужчина отказывается от этого мужского качества. То есть здесь стоит задуматься самое главное, что исключения, да, скажу об исключениях. Значит, исключения бывают такие. У меня есть клиентка, которая э, в Петербурге, родители оставили недвижимость, которая по наследству и досталась. И у девушки еще юридическое образование, она говорит, я знаю просто уже из юридического образования, что никакими контрактами не защитить. Если я выхожу замуж официально, мужчина становится... Э, начинает иметь право на мое наследство автоматически и в случае развода мы делим то что мне оставили родители ну то есть это несправедливо да я считаю это несправедливо то есть законы не готовы вообще ко второму ко второму браку к третьему браку и так далее да там и к первому в принципе не готовы да это клиентка и в первый брак не хочет вступать ей около 30 лет и она не готова вступать в брак только из-за того, чтобы не потерять свою недвижимость. Но ну, я думаю, что это логично, это большинство женщин так думают. И в такой ситуации есть выход, да? есть выход, я о нем расскажу в конце. Значит, самое главное, что хочется сказать о таких гражданских отношениях, что если не даны обеты, то вот этот значок «Инь-Янь», к которому мы привыкли, это… Да? он просто не получается в отношениях мужчины и женщины. И мужская солнечная энергия хаотично движется по физическому телу женщины и разрушает его. Ну, это еще может быть как бы, да, и пусть, да, если вам 20 лет или 30 лет, это как бы можно еще пережить. Хотя я знаю примеры, когда девушки в, там, в 28 лет с 10-летним стажем такого сожительства или гражданского брака без заключения брака, да, без, без обетов. И у девушки в глазах нет блеска. В 28 лет у нее нет блеска. У нее хорошая работа, у него хорошая работа. Они там недалеко от моря живут, у них э, шикарные условия, солнышко. Не то, что там какой-то дождевой Петербург, а солнышко, Испания. И ситуация вот такая вот плачевная. То есть уже нет интереса дальше жить, строить какие-то планы. Вот это страшно. Вот это страшно ну и когда девушкам уже там 40 плюс 50 плюс уже реально есть смысл задуматься о своем здоровье потому что платить так дорого жить с мужчиной просто которого вы любите и при этом постоянно находиться на каких-то обследованиях ложиться в больнице какие-то операции и думать что это вот мне просто не повезло нет это как раз вот идет разрушение женского тела солнечной энергии мужчины это э, дорогое удовольствие, я бы сказала. Поэтому э, я, в принципе, не рекомендую девушкам соглашаться сразу на э, сожительство. Да? И еще это такая... Э, Ловушка для женщины, да, то есть женщина, она входит в отношения хоть официальные, хоть неофициальные, она сразу схватила швабру, вытерла везде пыль, наготовила борщей, пирогов, везде у нее чистота, шкафчики все висит аккуратно, все блестит, и она просто начинает служение мужчине, то есть это самое настоящее служение, секс это тоже служение мужчине, да, то есть. Женщина сразу начинает служить, но мужчина при том, при всем, что он не давал никаких обещаний, он спокойно еще потом скажет, я же тебе ничего не обещал. То есть это нормальное состояние мужчины, если он дал обещание, то не факт, что он его выполнит, а если не дал, то гарантированно, что не выполнит. Да? То есть здесь поэтому есть смысл обдумать это раньше времени, прежде чем вообще попасть в гражданские вот эти вот отношения, такие, да, в сожительство. Из них выходить очень трудно. С одной клиенткой мы работали целый год. Целый год была работа с ней. Да? Работа с ней. Потом женились, уже все счастливы. И он в том числе очень счастлив, что у него такая замечательная жена, что она все это выдержала. Она 13 лет прожила с ним в сожительстве. Сейчас у нее блеск в глазах. ему Уже достаточно лет. Ей 60+, плюс, ему 70+. плюс, да? И вот они только 4 года назад женились. Но, тем не менее, эти ситуации э, нужно стараться избегать. Или секрет, который скажу в конце. Хорошо. Э, моя точка зрения, в принципе, понятна. Да? То есть вы все равно решаете для себя. Каждая женщина, ну, я думаю, что совершеннолетние женщины смотрят мой канал, поэтому э, каждая все равно примет решение свое. Да? То есть я абсолютно согласна, что наследство, которое передали родители, нет никакого смысла делить с... Э, с будущим мужем, который может потребовать развод и раздел имущества, да, который при этом ничего не вложил. Да? То есть я через такое проходила, потому что у меня был первый муж, который сказал мне, заплатите мне за 6 метров квадратных, когда он жил на территории моих родителей. У нас родилась дочка, у него хватило наглости такой сказать. Трехлетняя дочка остается мне, он не платил алименты, и он еще хотел что-то урвать. При этом это тоже мне было не просто решить эту ситуацию, но уже это было очень давно, в пятом году, она закончилась, решена эта ситуация. Но тем не менее, очень часто я встречаю такие ситуации, когда или женщина одна работала, муж там так больше бухал, чем что-то делал хорошего. Потом недвижимость, которую ипотеку она выплатила, она часть принадлежит мужу, тоже начинаются проблемы. Да, там тоже очень сложно выходить из таких ситуаций. Нужно придумывать индивидуальный подход, индивидуальное решение вот именно к этой ситуации. Да, то есть там бывает, что дети, дети несовершеннолетние, как в этой ситуации поступить. Ключ у него отобрать нельзя по закону, он приходит, когда хочет, устраивает грязь, Скандалы и так далее, да, то есть тоже сложные ситуации. Но э, я поэтому всегда на стороне женщин, что то, что женщина может защитить свое, конечно же, нужно защитить. Поэтому рассказываю секрет. Да? Э, но я все-таки думаю, что лучше всего э, идти в замужество. Да? Все-таки я на этой стороне. Но тем не менее, что в ведической культуре женщины выходили замуж только один раз. И второй раз не выходили по определенным причинам. И они действительно логичны и в наше время в том числе. Да? Но я здесь не буду останавливаться на этой логике. Я просто скажу, что те, кто все-таки выбирает сожительство, да, сожительство под одной крышей уже считается в ведической культуре, три месяца под одной крышей считается уже мужем и женой. Только не заключенный брак, не даны обеты, но вы можете эти обеты дать друг другу. Не обязательно собирать свадьбу, идти выдавать заявление в ЗАГС или там в церковь, или как-то. Когда особенно это брак не первый, да, или не в 20 лет, а уже в 40, в 50, то есть смысл такую, такой, такой хитрый шаг сделать. Да? Просто делайте, может быть, выбирайте какой-то праздник. Может быть, его же день рождения, да, если особенно в коронавирус сейчас никуда не идем. Сделать дома красивую обстановку. Чистота, свечи, благовония, ужин при свечах, белая скатерть. Там, я не знаю, то, что вы привыкли, то, что вы любите. И вы даете своему мужчине обещание. Да? Говорите, дорогой, я хочу, чтобы сегодня мы с тобой дали друг другу обещание. Для меня это очень важно. Для меня это очень ценно, чтобы если даже мы не идем с тобой заключать наш брак ЗАГС, то чтобы я себя чувствовала женой в наших с тобой отношениях. И, и чтобы я тебя называла моим мужем, а не какой-то там э, пришел, дружим, э, любовник, э, жених и, и всякие остальные матерные слова. Да? То есть можно это объяснить заранее, да? можно не обязательно его прям сюрпризом такое делать, можно сюрпризом, а можно заранее объяснить, сказать, знаешь, я выбрала день, мы с тобой будем вдвоем, и мы дадим друг другу обещание. Ты согласен на это? То есть можно проявить эту инициативу, потому что это больше важно вам. Вы защищаете свое собственное здоровье. Можно мужчине это объяснить: что мое здоровье это ценность, это ресурс, который мне нужен, который я не готова бросить к твоим ногам. То есть, если ты не согласен, Пойти на дать обеты между нами, договор чисто между нами и устный, да можно и письменные сделать, можно приготовить какие-то красивые открытки, поставить росписи, сказать, я обещаю моему любимому там, Ивану э, любить его, пока смерть не разлучит нас, да, там какие-то слова красивые, может быть, даже э, в виде сценария все это сделать, э, дать ему открытку, сказать, вот смотри, я приготовил для тебя сценарий, ты можешь прочитать его, и поставить роспись внизу, или можешь сказать своими словами, если у тебя там в сердце вот какие-то большие слова, да, то есть, скорее всего, готовое ему будет то, что надо, он скажет, да, какие красивые слова, мне нравится, я готов прочитать, я готов их сказать, человек их озвучивает, это мощная сила, на самом деле, то есть любое наше слово – это мощная сила. И вот в этой ситуации точно так же, да, то есть вы провели этот день, может быть, вы там одели декольте, там платье, как он любит, или там чулочки, да, ну, естественно, накрасили, сделали прическу, то есть э, сделали всякие э, манипуляции, чтобы мужчина вас в это время прям желал, да, чтобы женские всякие штучки, ну, в других видео я расскажу, да, какие женские штучки делать, чтобы у мужчины просто не было шансов, чтобы он э, точно сказал вам да и все это будет уже как на небесах заключаются наши браки да то есть на небесах брак будет заключен и здесь защищена ваша недвижимость его недвижимость защищена вот например в испании есть такая бумага называется просен до то есть когда ее подписывает в семье то либо недвижимость которая уже есть пополам делится либо у каждого свои финансовые входы, да, то есть может быть там скинулись на еду сколько договорились на месяц и остальное у каждого на своем счету, да? то есть не зависит недвижимость жены это недвижимость жены, недвижимость мужа это недвижимость мужа, то есть вот, стоит рассматривать выходить замуж в Испанию, потому что здесь есть такой закон, да даже с России, когда приезжают девушки, и у них там есть какая-то недвижимость, мужчина на нее не претендует, потому что здесь есть такие правила, что то, что было дано по наследству женщине, то, что у нее было до брака, то, что у мужчины было до брака, это не может быть общим, общей недвижимостью. И за счет этого защищены. Да? но ну и На сегодняшний день девушки защищены, потому что большинство девушек заработали квартиру, заработали машину, заработали мебель себе. Да? Мужчины живут в какой-нибудь э, трущобе да, иногда. Да? Как фильм Москва слезам не верит, можно вспомнить. У него там какая-то коммуналка, в которой там есть стол э, вместо штор газетки. Да? Э, ну и на сегодняшний день эта ситуация мало поменялась, хотя столько лет прошло. Да? На сегодняшний день мужчины в основном не заботятся о себе. У них э, жизнь с ними происходит, они с, с, не, нечаянно приходит пенсия, пенсию, да, нечаянно у, убавили зарплату, да, и у него нет никаких сбережений, нету никаких, э, ничем не прикрыт. Э, и приходится искать женщину, к которой он может прийти, а не каждая женщина хочет такого мужчину. Но еще ладно, если у него там руки золотые, все сделает и там все починит. Еще какой-то вариант. Да? Есть такие, которые ничего делать не умеют, тут вот просто придут и будут лежать на диване. Да? Еще женщине говорить: так-то, почему сегодня пожрать не сготовила, почему с работы опоздала? Да? То есть такие варианты тоже часто встречаются. И здесь, конечно, нужно уметь себя тоже правильно защищать. Хорошо, мои дорогие. Я думаю, что сегодняшний секрет вам будет на пользу. Вы будете знать, как выходить из сложной ситуации уже сами. Но ну, если у вас ситуация такая сложная, что вы не знаете, как правильно принять решение, можете прийти ко мне на персональную консультацию, и мы с вами простроим план, который будет вести вас уже к той цели, которую вы поставили для себя. Но план будет индивидуальный, да, поэтому таких видео не расскажешь, потому что уникальная ситуация практически каждая. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас и увидимся в следующих видео. Пока-пока.